Друзья, всех приветствую, меня зовут Сергей и вы попали на канал Акигай И сегодня мы с вами сделаем обзор биткоина и альткоинов Посмотрим, что нам стоит ожидать от сегодняшней ситуации Итак, начнем мы с биткоина Что у нас здесь происходит? Смотрите, если мы откроем Деной Тайфрейм, то мы увидим некое преобладание покупателей Мы видим здесь огромную уверенную бычью свечу, после чего началась коррекция Обратите внимание на эту коррекцию то есть э, свечи на понижение крайне неуверенные Плюс ко всему присутствуют достаточно большие тени снизу И э, множество неопределенных свечей в данном месте Это у нас дневной тайфрейм То есть за целую неделю мы не смогли уйти ниже одной бычьей свечи, которая образовалась в данном месте Это говорит, э, что у нас здесь пока что продают покупатели Также мы видим продают на H4 То есть здесь мы видим явные паттерны, которые указывают на повышении. Ситуация в целом, она неопределенная, но с уклоном на повышение. Я считаю, что мы, конечно же, с большей вероятностью выйдем вверх из этого диапазона, но мы также можем совершить закол этой зоны. Обратите внимание, что здесь находится скопление. Если мы уйдем и закрепимся ниже этого скопления, то это будет крайне негативный знак. И может быть такое, что мы сквизом быстренько пройдемся. Вниз, сделаем импульсное движение вниз и резко-резко вернемся назад я такой вариант не исключаю, но мне кажется, что он не произойдет Скорее всего, мы здесь немножко подержим в диапазоне и далее пойдем на повышение Поскольку в данный момент присутствует преобладание покупателей Также нам нужно посмотреть на закрытие данной недельной свечи, закрытие которой остается 10 часов То есть мы видим, что здесь образуется паттерн, указывающий в большей степени на понижение Тем не менее, мы подобную картину уже видели в данном месте, после чего цена направилась наверх то есть цену активно толкает на повышение даже при образовании формаций, указывающих на понижение. Что указывает опять же на силу покупателей. Ситуация, напоминаю, остается позитивной. А пока что все на биткоине хорошо. Продолжим наблюдать за этой ситуацией дальше. Теперь, друзья, хочу с вами поделиться данным наблюдением. Смотрите, а мы можем провести трендовую линию по данным минимумам. Вот таким вот образом, это у нас трендовая линия поддержки И мы можем провести трендовую линию сопротивления по данным максимумам Вот таким вот образом То есть присутствует достаточно большое количество минимумов и максимумов Через которые можно провести данные трендовые линии И что у нас получается? Мы здесь видим фигуру технического анализа клин Который указывает, естественно, на смену тренда И это все у нас в глобальной картине, то есть это недельный тайфрейм Что вполне логично и вписывается в сценарий, поскольку мы ожидаем в скором времени, в ближайшие несколько месяцев, начало медвежьего рынка То есть пробитие данного клина вниз И после чего мы с вами устремимся на понижение медвежий рынок а Обратите внимание, что данная трендовая линия линии сопротивления находится на цели в 75-80 тысяч долларов Это та цель, о которой мы уже с вами очень долго говорим То есть смотрите, с данной целью может быть либо небольшая коррекция либо мы уже полностью уйдем медвежку с данной цели Тем не менее, в локальной картине я часто видел такие ситуации с клином То есть идет у нас клин, образуется Образуется клин и цена сначала пробивает клин вверх как бы обманывая И потом резко возвращается вниз То есть такая ситуация тоже может быть Поэтому уровень 75-80 тысяч Это лишь первая цель На которую я рекомендую зафиксировать большую часть прибыли Но тем не менее мы можем пробиться дальше вверх И совершить еще одно импульсное движение Гораздо-гораздо выше Имейте в виду данную ситуацию Опять же в качестве цели Ethereum у нас продолжает двигаться на повышение В рамках восходящего диапазона Рисую трендовую поддержки. И рисую трендовую линию сопротивления. Мы движемся в восходящем диапазоне вверх. Вероятнее всего, скоро мы можем пробить данную трендовую линию и немного скорректироваться. Мы сейчас держимся выше предыдущего глобального максимума. То есть теперь глобальный максимум служит уровнем поддержки. И именно до сюда, в данный диапазон, мы с вами можем скорректироваться. То есть это диапазон в районе 4200 и 4400. Очень долго мы движемся здесь в восходящем тренде, и коррекция бы здесь небольшая не помешала. Dash наш 4 образует у нас фигуру вымпела. Это фигура продолжения тренда. Вот у нас древко, и вот сам вымпел. Данный вымпел указывает на продолжение тренда в случае пробития тренда в линии сопротивления. Лайткоин образует ту же самую формацию, только эту же формацию у нас флага. Опять же, ничем не отличается такая же фигура технического анализа, указывающая на повышение. Вот наш флаг. XRP мы с вами уже проговаривали, он пока стоит на одном месте, но мы ждем здесь вертикальное импульсное движение, такое, что мы, скорее всего, даже его просто не заметим То есть XRP имеет определенный характер движений и по треугольников он импульсно стреляет на повышение, мы с вами это уже разбирали То есть как в 2017 году мы с вами ждем пробития резкого треугольника и вот такое вот вертикальное движение вверх И вот наш треугольник, давайте я его нарисую Вот у нас трендовая линия сопротивления и вот трендовая линия поддержки мы находимся на заключительном этапе формирования данного треугольника. Йота. Мы пока что и на одном месте в диапазоне. Ничего интересного здесь не происходит. Компаут на дневном тайфрейме образовал у нас достаточно хороший паттерн, указывающий на повышение. Очень уверенный он здесь образовалась. Очень уверенный паттерн Поглощение. Мы с вами вновь отскочили от уровня 300. А, то есть от значимого уровня образовался сильный паттерн, что может говорить о дальнейшем повышении И на файлконе можно также заметить интересную ситуацию То есть здесь у нас вырисовывается треугольник в данном месте Мы находимся на звучительном этапе формирования треугольника, то есть происходит поджатие И в ближайшее время можем выйти в какую-либо из сторон, вероятнее всего вверх И потенциал данного треугольника будет равен Примерно значению предыдущего глобального максимума, то есть это движение, движение в примерно 200%. То есть при пробитии трендового сопротивления можно будет рассматривать достаточно хорошее повышение. Итак, друзья, вот такой вот обзор рынка, ситуация позитивный продолжаем ждать и наблюдать за движениями цены Постараюсь вас каждый день оповещать и делать обзоры Друзья, обязательно ставьте этому видео палец вверх, если это видео было полезным и информативным Подписывайтесь на канал, если не подписан, пишите в комментариях ваше мнение, пишите вашу обратную связь Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока!